Появилась очень интересная статистика, кому же принадлежит все-таки биткоин. Проценты биткоина принадлежит всего 4% электронных кошельков. И 50% биткоина относится только к 1% таких электронных кошельков биткоина. Поэтому мы можем предположить, что в руках фактически одной группы людей находится более половины всех биткоинов. И мне не надо вам объяснять, трейдеры сейчас меня понимают, наверное, очень хорошо. Если бы я имел 100 миллиардов биткоинов, как бы я мог обходиться с его курсом? Да как угодно. Да я мог бы его обвалить до 10 долларов просто за несколько торговых сессий. Часть биткоинов находится на одном проценте кошельков. И причем есть огромная сумма этих средств, которые не испытывали никакого движения, начиная с 2013 года. То есть они там просто лежат и ждут какого-то своего момента.